Здравствуйте, сегодня заехали в первый раз в Керкер Центр, купили пылесос и походим случайно на день рождения Керкера. Выиграли сертификат на 10 тысяч рублей. Отличный магазин, отличный выбор товаров. Приходите, не пожалейте.